Кто там шумит? У меня сейчас так! О боже, кто это? В лестнице! Давай, отстывай! Даже не знаю! Это какой-то монстр! Что он делает тут? Где он? Так, включим полет. Так, ааа, что это за гигобразы? Что за гигобразы? Кто? Куда ты телепортируешься? А, а, а, Я пока разберусь с этими. Так, заставил не своих скелетов. Так, давайте атакуйте их, дурачи. Все, я отошел от вас. Я говорю, я уташел от вас. Чего они за мной ходят? Не еще из-за того. Бейте, не меня. Нет. Почему они такие тупые? Я думала, они помогут Нет. Я не они могу. Они всех. Почему они такие тупые? Я из-за них свою силу не смог использовать. Твои скелеты должны помочь. Они такие тупые. А что за черт? За ними. Своя первая. О, О вс, выдал себе сворд. Так идите. Иди, иди, иди. Давайте я за ним буду следить. Ч у меня такие скелетки? Два червя! Может я за ним буду следить? Блин, оружие пропало. Аккуратно, эти черви, что два да, червя? я тут с этими гелака разом. Они раз. Пошли вдруг эти два червя. Они короткие. Ты видел их? У меня работают. Я. Он мне даже не успел. У меня сейчас так, такой инфаркт был. Ой, Осталось с этими справиться. с этим я быстро разбираюсь уже. Этого побил, этого, этого, этого. Побил и этого. Или големия. Ой, я что-то за мини-динозаврик. Ой, сколько Тогда их! Тогда бы мы бы еще, еще быстрее взяли. Но меня только скелет mm -hmm. не работает. Нифига их тут! Они только живут, они животные. Что за динозавры? Динозавры вымерли, Ай. и вам пора вымирать. Может, Может это для потом скелетиков? динозавров? Не знаю. Динозавр. где вы скинетский? <свят> Так а какой браслет у нас все исправляет? Ой, у меня три, две минуты. Розовый. Какой у нас что-то такое? Уберите это. Я не знаю, что это. Сейчас заметил. Где этот? Тут нету этого какого-то зеленого. Так, убирайте это. А, может, О, все. О! Так, розовый. Ну-ка давай. О, нашел еще динозавров тут. А, -а, -а. Ищите. Динозавров. а, вот. Вот они динозавры. Все вроде. Ой, где, волшеб, где они метают. Я прилечу еще. Волю мы фоткули, пусть эдитор смотрит. Ну вот, ну вот, ну где гнев. Так, мой скелет должен Воротили работать. Эгэ... Волю мы справились. Да, вроде бы всё. Блин. Это Бедный. Какой браслет у нас всё исправляет? Прин... А. красный вроде бы Но нет красного нет. Может так а как мы это все исправим выходную неву может не получится есть... нет у меня Исправить. есть шанс пройти -куда. я ничего не могу а сила это какие-то меня самих у меня бы... вообще силы нету Если я что-то сделаю, то это только любо. Ну, нет. На всех. То, что я убью только список. Меня же бьют. Если да, есть бьют. трансформация. Ну ты. Мы сейчас проползем как-нибудь. Так что мы это все исправить, но надо будет красный. А, вот красный. Ну, красный. Так, надеюсь, он ничего не заподозрит. Трансформация. Наш класный. Такой джентльмен. Здравствуй, где за... джентльмен с шапочкой. Так, Здравствуйте. Ищите вай скелеты. Ай, ну, а, нет. Блин, ну ничего мне не вижу. Ох, ну, мне мне таки... Я не могу за его силу. Охоет он найдт. Мне бы такие.. Горит. Может все исправишь тут? Сейчас уничтожим этого монстра. Я сам его уничтожу. Я уничтожу. Я думаю, да, дед тебя. Но... я уже дальше дошл. Вс. Так, берем любой предмет и. Погодите, я вряд ли. Как мне взять? Сворд. А я возьму этот. Ай вот идут. это возьму. Следить за кем-то. Теперь. А теперь. Давай, Мне надо исправить. Что ты мне мешаешь? Я. Я вина. Чаки. О! Это супер шлифон! Надо их снять! Исправление. Все исправилось. Вас зовут? Как вас зовут, именно... Герой? Меня зовут. Это не мой браслет, поэтому мне надо идти вс. Я ходил. на то, что, чтобы узнать их. Снимаю На крышу пойду. Я сейчас Ну, вс, я пойду куда-нибудь. Снимаю. Мол, я разобьюсь. Да, так и поднимаемся. К соседу. Так. Здравствуйте. Бабы. Привет. Привет. Привет. Так. Иди сюда выше. Так. Так. так, так, так. так. Здорово. Так, а есть, у кого еда? Что да, ты назвал на шашлык? Шашлыков нет. Ой, здравствуйте, можете мне один кусочек? Что? Пожалуйста, пожалуйста. Так давай жарим, что кого ждём. Жарите, пожалуйста. мне нужна еда. да. Жарь. Смотрите меня, пожалуйста. Ты не могу, я что-то не буду нигде покачить. Ну жарится. О, давай. Я приду, пойду там. По-моему, руки. Палпу стук. Здарова. Заходи а через раз. мой дом и прыгай. Я услышал. Там. Есть еда где-то. Жареные. Мы сверху. Снизу, точнее, уже. Где? Мы здесь, прыгай. Вижу вас. Так. Хорошо. О, сосед, ты вроде бы звал на шашлыки. Я тут притащил вот. Возь Забирайся на, на верхний этаж и прыгай. Через балкон мой. У тебя говядина? Через да. балкон? Ой. Хорошо. Сейчас. Стоп да, это говядина. А светло приду. Если что, я сейчас... Давай. Ну... О, привет, сосед. Вау, еда. Я тоже будет купить цели где? Вот. Я... День... Ой, я... Так, я тут заберу вас. Я тут возьму? Греть стык. Я тут возьму. нормальная еда. У меня еще есть. Давайте. У меня ничего нету. У меня есть только плодок. Не знаю, плодок надо отлить. У меня есть вот это. Еще свинина. Ого. свинину давай. Сейчас. Надо купить. Это у вас типа два дома на одного? Чё, понял, как? как отупить? Так, открыть или открыть? О, давайте газировки. Брейчим. Вот так да. можно открыть? Стоп. Оно с 50 сторон. Как это? Как это? Мысли. В прямом. Пожелую. Да. Тоже. Ой, давайте, разбирайте. Я тут Ты, домой схожу. Что? Где твой дом вообще? Он как? кто у вас... Я не понимаю, что у вас за дом? Он у вас что, один на троих? Где тут выход? Ладно. Эй, у вас что, три дома на одного? Да, было три... Но Нет. можно их соединить, в принципе, бабу, лестницу вообще. проложить. Да. У меня самый низ, это очень... Это очень-очень низ. Это вон там где-то. Надо! О. Ваш сосед чуть-чуть разбился. -чуть сейчас ваш сосед опять придет. О, мне! Я сейчас приду, я живу. Я все равно вот это, да, сколько это? Надо брать я сейчас прыгну к вам. Да сейчас я скрываю шан наверху, прыгну, но не разобью. Ну, ладно, я прыгаю. Пойду пойду Посежу. Ой, да.